А как понять, какой самый дорогой знак здесь из всего? То есть, самый интересный. Угадай, что это? О, боже, я знаю, что это. Что? Это распространение. МОПР. Такое состояние, конечно, убитое. Ну, сейчас серебро растет. Михаила канал. Привет. Привет. Отмечу. Отмеч... Привет! Давненько не виделись, я занимался каналом, занимался его названием. Как видите, название канала поменялось, так что не потеряйте меня в поиске. Фартовый коллекционер. В будущем будет много разных классных конкурсов и интересных розыгрышей. А в этом видео я сходил на встречу коллекционеров. И угадайте, кого я там встретил? Конечно же, блогеров. Вот такое место встречи всех блогеров, вслед коллекционеров в Харькове каждое воскресенье. Как это было, смотрите в этом видео. Добрался на вот таком вот самокате. Здесь у нас проходят встречи коллекционеров, клуб «Жара», э, в парке, в парке, бывший парк Артема. Э, ссылочка будет на адрес в описании. Ну что ж, поехали, посмотрим, что там есть. Встречи клуба коллекционеров можно встретить, конечно, и монеты, жетоны, ну и, конечно же, монеты Украины. И тут внезапно... Вот такая интересная разновидность 2GAM. В чем особенность конкретно этой монеты? Мы можем как ее легко определить. А, у нас, а, вот я покажу сейчас, под буквой П. Боже, потерял монету. Под буквой П. вот это у нас точечка, наша ягодка калины. Ну, это мы определяем только по реверсу эту, эту разновидность. Продать такую монетку можно на сайте Violet. Здесь я регулярно выставляю, продаю свои монеты, которые я нахожу в обороте. Также, если что-то очень редко интересное, я приобретаю для своей коллекции. Ссылочку на сайт я оставлю в описании, также будет ссылка на YouTube-канал. Там будет скоро очень-очень интересный конкурс, так что обязательно подпишитесь. Такая монета продавалась на аукционе где-то ну, в районе 550-600, до 700 гривен доходило. Сейчас, понятное дело, рынок монет Украины немножко упал. И данная монетка ну, от 400 гривен может быть, в зависимости еще от состояния. Так что вы можете ее найти у себя. Кстати, у меня есть обзор на эту монетку. Сейчас вылезет подсказочка. Можете ее посмотреть. В четвертой и восьмой гроздях черенок просто отсутствует. Таких монет найдено не так и много. Вот, смотрите, давайте посчитаем. Вообще здесь, как видите, много разных, разных монет. Жетон, жетонов, жетонов, особенно Харьковского метрополитена. Очень здорово. Значки тяжеленькие, да. Вот. А что это за значки, которые там с людьми? Это у нас какие-то космонавты, космонавты, космонавты, космонавты, космонавты. Гарина этих я не знаю. Терешкова. Терешкова. А как понять, какой самый дорогой знак здесь всего? То есть, самый интересный, который давались очень узконишевый, вот да? Вот интересный, потому что он номерной идет. Ага. То есть, с другой стороны идет, учет наверное, Но мы не увидим, да. там идет номер какой-то, да? Угу. За что он давался? Отличник да, второй и степени? Что за повторную, за сдачу этого с отличием ага, и сколько такой стоит? 500 гривен 500 гривен, а по какой по второй, по крутости здесь значок? Что мне кажется, что вот этот, но... да, mm. да, вот этот да, он такой тяжеленький за видите, да, какая закрутка сбор. угу, видминный Вид... тоже на украинском языке, кстати, да? и сколько да. такой антиленочный? 450 чуть-чуть дешевле, класс, класс вот теперь вы понимаете, да, как визуально понять если номерной значок, тяжеленький Плюс а какая-то узкая тема, да, если, например, какая-то узконишевая, там, за что-то конкретное, да, там? да, за обучение. А что еще третий какой-то самый в топе? Тут вообще какой-то снеговик. Это там. ГДР. Ага. В топе, например, переможец области, чемпион области, ты понял? По, по, по чем? А гандбол. спорт конкретно, гандбол, да? да, тут у нас это все разные, получаются виды спорта. Да. Бег. Бег, гандбол, байдарка. А сейчас такие выдаются, интересно, значки? Только Нет. тогда выдавали по факту. Слушайте, ребята, если кому надо будет такое приобрести, пишите в комментариях, вам ответит собственник, можно сказать, да. за этих значков. Да. Так, по монетам Украины еще это мы это видим здесь Керчи, довольно интересно. Вот с ними Ага, вот такой значок. А что расскажи про него? Это за оборону Приднестровья ага. официальный знак. В 1994 году награждали. Ага, тут видите, монетный двор никакого ценника на значки нету. То есть он ну, это выдавал... государственная награда. Государственная награда. И сколько такое стоит? Ну, Отдельно у тебя режим на таком? Вот, класс. Вот, Смотрите, какая прикольная. Браслет. Вот, Асканинова. Вот, а Хорошая тоже монетка. Приятная. Еще сохран более-менее приятный. Полтава, кстати, дорогие монеты Украины. Вот такие с городами. Главное, хорошее состояние, чтобы не потерто само поле монета было. А почему у тебя Полтава? Полтава. 300 гривен. Еще и поторговаться можно. Класс. А это что такое за значок? МОПР. 1918 год. Что, что такое МОПР? Международная организация помощи револю... борцам революции. Ага, без каких-то он этих. А сколько такой стоит значок? 400 гривен. Класс, класс. У полтинничек. Конечно, он больше как серебро, наверное, да? Ну, да. Затертый. А почем они сейчас идут? 300 гривен. 300 гривен. А рубль такой, тоже в таком 500 состоянии. Да. 500-600. У меня кстати есть такой рубль. Сейчас покажу. Смотри, Лавка, Леша, я купил сегодня на барахолке. Попробуй догадать, что это. Угадай, что это? О боже, я знаю, что это. Что? Это расправляться с врагами. Думай, Леша. С врагами, которые пишут тебе дурные письма. Ну, вскрывать письма. А вот я тоже купил как вскрывать письма, нет. Леша, ну же сыр нарисован. Накалывать сыр. Что, накалывать сыр? Ну, класс, все. Значит, а письма не вскрыть никак, да? Не, можно и письма вскрыть, можно и сыр вены, если сильно постараться. Что еще? И у нас Михаила канал. Привет. Отмечу, отмечу. Хотел сегодня показать Михаила Кравчук. Вообще, в чем особенность именно этой монеты? вчера чираже юбилейки довольно большие а здесь тираж тысяч. То есть особенность э, То есть это серия и, пиджаки, пиджаки, э, пиджаки, а сколько сейчас Я думаю, где-то грин 400, может 500. Обалдеть. А, то есть, в принципе, для тех, кто собирает юбилейку и тех, кто закрывает определенную тему, либо собирать, Я бы рекомендовал вообще, когда на, на роликах, собирать э, с маленьким тиражом. То есть выкупить все ее монеты, у которых тираж 15, 20, 25 тысяч. И, в принципе, положить обязательно по одной монетке таких маленьких тиражей. То есть не важно, что там даже тема вот здесь совсем ваша, но если нумизматика, и, надеюсь, нумизматика будет расти, то в любом случае монеты с маленькими тиражами, они будут пользоваться спросом. Очень часто спрашивают, стоит ли взять, допустим, подборку, коллекция за год. Или, допустим, выборочно какие-то монеты. Ага. Мое мнение вот, абсолютно такое же, как мы только что обсуждали: что лучше из этого года выбрать монеты, которые, допустим, с меньшим тиражом, да. более редкие, и взять их несколько штук, чем взять, ну, брать. Полностью, все... которые потом, да, вы да потом ничего, не они ничего не будут. Это. То есть люди почему-то очень часто у них мнение, что если коллекции э, целая, то будет э, больше. Ничего подобного. То есть, э, лучше, правильно, вот, как говорит Алексей, выбирайте э, монеты с умом и берите. Лучше несколько монет с меньшим тиражом, чем все подряд. Ну, это лично моё Классно. Я допустим не знал про то, что есть такая монетка. Рожон, Кстати, очень мало каналов, кто раскрывает тему юбилейных монет. К сожалению. Ребята, кто смотрит, кому тема интересна, можно про каждую монету, мне кажется, рассказать безумную большую историю. Да? Что, кто, что человек сделал, насколько он там важен в истории Украины. Ну, безусловно, потому что, когда ты изучаешь монету, ты также изучаешь личность или какое-то событие, это все равно развивает твой кругозор. Поэтому, да. через собирательство монет, вы таким образом пополняете багаж своих знаний. Поэтому, безусловно, это интересно. Ух uh ты, -huh. uh -huh. вот что я купил, ребята, пока, uh -huh. вот, Круто. Тут. вот это да, Бул, прикинь, блогим. Украина, Круто. так я не видел такого, я тоже реально не, не, не, не видел Вы а я... десятки взяли уже новые? Нет. Да Ах ты, да, да Я всегда честно говорю А что, тут еще ни у кого нету? Нет Боже, мы в клубе коллекционеров, в котором нет монет ты своей честности! Все портал А он хотел поторговаться, но за саты на Тебя еще интересно. Так, что еще, да, достал так парочку еще серебряная и двушка. Я а человек, да, человек попросил принести, и я пока не вижу, продав его здесь. А, вот. У меня, кстати, нет. И... А, не да, не, не не редкая монета, то есть. Но ну, единственное, что ох, приятная серия флора-фауна у нас животные, то есть это серия, которая пользуется довольно большим спросом. Ну среди тех, кто не коллекционирует, то есть такие монеты, если вы покупаете себе, собираете полностью, их можно будет даже продать просто там девочкам подарить, кому еще к ну, мамам, потому что они красивые, там какие-то животные, там эти все, как говорится, там, ну, ярлы, востр... и... очень востребованы. Да, тема, да ну, это просто приятная тема, которая не, не, не узко специализирована на конкретно, знаешь, там, в чем-то. Более широкая. То это есть даже хорошо. вот, вот э, тот случай, когда вроде тиражи большие, но в да, принципе но стоит брать. Да, если она красивая еще. Я очень еще люблю, когда монета в блистере идет, потому что, ну я часто говорю, да, что да, это еще понимаю. как документ Паспорт. Паспорт. Паспорт. Паспорт в монете. Паспорт Поэтому и количество блистеров, оно же меньше получается. То есть у тебя, если монета в блистере, то у тебя как бы, ну, пытаешься выиграть, грубо говоря, тиражом то, что в блистере 15-20 тысяч в среднем, mm -hmm. пол, пол тиража там где-то. В зависимости еще, знаешь, как люди собирают. Бывает, человек собирает в планшетку, и ему блистер... Ну, тоже, не да, будет, И он в планшете очень круто смотрится. Да, а, для блистеров как бы ничего не придумано. Пока, к сожалению, вот... Мы стоим, пока стоим, Саша скупает сейчас все на руководке, значки, монеты. Где он, где Где-то пошел закупиться пошел. Сигара, интересно. 300, 300, 300. Количество блогеров нет, нет, просто зашкаливает хочу, на, на квадратном вот. месте Рубчик, который я принял сегодня, показать или поменяться на что-то. Но ну, ничего ни с кем не поменялся. Такое состояние, конечно, убитое. Ну, сейчас серебро растет. Серебро приятный серебро. Покажи, кто там. Гурт. Ага. Две Брюс, звезды. Брюссель, И вот что это? Не... подороже или подешевле? Нет, вот две звезды, носок, не важно и сколько по каталогу такой? 40 баксов, но сейчас реально это где-то баксов 30, понял? Ну, даже баксов. 20 вот так вот. Угу. 40 это в хорошем состоянии. Понятно, Просто. понятно. 300 гривен такой. Ну и так, стороны, ну, за 250 себе будешь брать. И... На даче поставить, чтобы для декора, я думаю. Или что-то другое еще, посмотрю сейчас. Одесса, Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик до конца. Поделитесь, пожалуйста, им с друзьями. Поставьте лайк, если вам понравился такой формат. И подпишитесь на канал. Вам не сложно, а мне приятно. Ну что ж, до новых встреч, друзья. Всем пока.